Пуэр Лунджу Шуча или жемчужина дракона – это классический шу-пуэр высокого качества. Отличается превосходным приятным вкусом, в котором присутствуют нотки жареных орехов, камфоры и сухофруктов. Такой чай-пуэр идеально подойдет для каждодневного чаепития и угощения друзей. Вес одного шарика 5-6 грамм.